Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я буду рассказывать вам про такую покупочку из FixPrice. Покупала я ее за 55 рублей. Это мист фиксатор, макирующий основу под макияж и фиксация макияжа. Японские секреты красоты. Два в одном, то есть он идет. Экстракт зеленого чая плюс ниацинамид. Так, подходит для использования в качестве праймера и фиксатора макияжа, а также для матирования кожи в течение дня. Экстракт зеленого чая успокаивает раздраженную кожу, улучшает цвет лица, неациномид регулирует выработку кожного жира и обладает противовоспалительным свойством. Так, способ применения ⁇ закрыть глаза и распылить средства на расстоянии 20-30 см от лица, использовать по мере необходимости. Состав прочитать не смогу, так как он не на русском. Так, производитель Россия, Республика Татарстан, город Казань идет он. Что хочу сказать про это средство. Средство, в принципе, для такой цены, 55 рублей, оно неплохое. Я его наносила как основу под макияж. Она действительно монтирует лицо. Как бы я даже не ожидала. В общем, в этом плане мне понравилось. Но единственный минус то, что... Когда вы распыляете вот на этих местах, потом липнет. не очень приятно, и это все сохраняется. То есть мне приходилось вот это смывать, место, чтобы не прилипало. Вот, а так, в принципе, все нормально. Также я его пробовала и как фиксация макияжа. Как бы, в принципе, оно непло неплохо для такой цены, так что можно попробовать. А, насколько я знаю, там были еще разновидности. вот Так что, в принципе, можно попробовать. В общем, смотрите сами брать или нет. ну В принципе, мне понравилось. В общем, как-то так. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!